«Привет из Нижнего Новгорода, с площади народного единства. Мы выражаем солидарность незаконно осужденным фигурантам уголовных дел сети и нового величия, а также их отцам и матерям, родственникам и друзьям, которым администрация запретила выйти на улицу в их поддержку. Но ну, а какая администрация вправе запретить родителю любить свое дитя? Какая администрация вправе запрещать друзьям поддерживать своих товарищей? Никакая не вправе». Дела сети и нового величия наглядно показывают нам несколько проблем в современной России, от которых мы устали. Мы устали терпеть законы, по которым можно посадить любого человека за его мнение. Мы устали видеть, как представители славых ведомств по своему усмотрению фабрикуют уголовные дела на невиновных людей. И мы не можем мириться с тем, что власть запрещает людям поддерживать родных и близких. Пенза, Санкт-Петербург, Москва, мы с вами! Нас не запугать ни запретами, ни арестами, ни пытками. Потому что правда за нами. Но пасаран!